Дамаг Бэй в коллаборации с Ковали – это один из самых востребованных проектов на сегодняшний день в Дубае на рынке недвижимости. Его распродали за первый день. Но еще есть возможность сюда зайти и есть возможность выбрать практически любой юнит. Я вам расскажу, как это сделать, на что можно рассчитывать, какие цены. Расскажу вам также о том, что это уже третий проект э, Домака в коллаборации с э, Ковали. Покажу вам какие-то еще проекты. Предыдущий Кавали Кутюр, это проект очень дорогой. Кавали Tower был до этого. А также проанонсирую запуск нового проекта Дамака Чик 2 в Бизнес Бэй. Вот предыдущий лаунч Чик Тауэр, а будет еще Чик 2 и стартует он уже в этом месяце, друзья. Ну что же, это будет интересно, в первую очередь, для тем, кто хочет инвестировать в тот проект, который будет 100% рентабелен и ликвиден на последующей перепродажи причем выйти вы из него можете уже через несколько месяцев за счет того что это друзья топовая локация и это дамаг всем привет с вами даниил из города мечты города дубай мы в офисе продаж компании Дамаг, и я сюда поехал а, по просьбе моего клиента, который хочет себе сейчас найти хороший вариант в Дамак Бэй. И я показывал вам локацию и рассказывал, почему он такой востребован. Если вы не видели, обязательно посмотрите. А, я там прокатился на машине прямо вдоль а, этого участка застройки, показал сверху, как все это выглядит с видами на Пальм Джумейра, с видами на остров Блю Уотерс. Если вы это увидите своими глазами, вы поймете, почему люди мечтают купить там квартиру и на сегодняшний день если посмотреть официальное наличие то есть сток то доступны только 3 bedroom apartment то есть только большие площадь трехкомнатные квартиры в этих башнях но я вам скажу по секрету часть квартир дамаг оставил в резерве для своих партнеров а кроме того есть еще такая тема как отмены отмены сделок то есть кто, те кто выходили на броне в начале не все из них выходят на сделки и эти канцеляшины всплывают уже там в течение первых нескольких дней по разным причинам и сейчас я вам скажу на что можно рассчитывать вот собственно цена. посмотрите базовые самые юниты one bedroom small площадью около 60 квадратных метров от 60 до 90, если быть точным И бюджет у них, цена составляет от, Начинает от 2 миллионов 900 тысяч рублей э -э Простите, дирхам За эти деньги вы получаете юнит э -э На нижних этажах Но надо понимать, что уже первый Жилой этаж, вот он первый жилой этаж Надо э -э, Ground floor, двумя уровнями паркинга И э -э -э, первым этажом Где зона фасилити, зона кафе Различных э -э -э, Первый этаж на уровне 6 примерно Плюс еще береговой склон здесь небольшой будет однозначно То есть уклон от пляжа Таким образом у вас уже первый этаж довольно высокий Ничего не загораживает ваш вид, на первой линии И вы можете смело брать даже низкие этажи Учитывая, что всегда прайс дифференцирован То есть верхние этажи в любом случае все стоят дороже то э, даже в плане инвестиций нижние этажи, если они не являются какими-то неликвидными, ну, то есть, когда там какие-то плохие виды, там, смотрят на какое-то соседнее здание, или там шум от дороги, предположим, на нижних этажах, то тогда их не стоит брать. Но здесь полностью ликвидные любые этажи. И э, то, на что можно сейчас рассчитывать, это... Самый бюджетный юнит это ну, второй, третий этаж Либо в, ну, в пределах до десятого этажа, вот до сюда где-то Есть сейчас канцелейшины Единственное, что канцелейшины у них сейчас не попадают в сток Я объясню почему Потому что они сейчас готовятся к открытию третьей башни Там цены будут выше примерно на 5-7% по сравнению с предыдущими И будут другие планировки даже на макете это видно, что там будут больше юнитов со своими приватными бассейнами, то есть площадь будет немного другие. И э, если вы хотите войти по минимальной цене, то, соответственно, вам нет смысла ждать третью башню. Почему канцелы не в стоке? Почему вот эти юниты, которые высвобождаются, не попадают в наличие? Потому что э, они предлагаются тем, кто внес expression of interest. То есть вы вносите сумму в размере, если у вас 150 тысяч дирхам, то есть примерно 5% от стоимости квартиры. И для вас открывается возможность либо выбора одного какого-то из высвобождающихся юнитов в первых двух башнях, либо ожидания релиза третьей башни. В любом случае, если вы не выберете подходящий для себя юнит, то эта сумма экспрессионов она является возвратной. И это, к слову говоря, основная причина, почему в конечном счете появляются, всплывают какие-то отмены. Потому что, ну, есть люди, кто, например, рассчитывал на самый минимальный бюджет, но почему-то не понимал, что это будет только первый этаж, да, например. Есть, э, ну, как бы, другие какие-то причины, почему люди не выходят на сделку. Кто-то там просто деньги не собрал и так далее. Ну, мы сами понимаем, это жизнь. А, но... За счет того, что большое, большая востребованность, в любом случае, количество expression интерес есть у домака на эти квартиры, поэтому в сток просто ничего не попадает. Поэтому вот сегодня мой клиент попросил меня, ну пришли, что есть в наличии, какие квартиры, на каких этажах, по каким ценам. А я не могу это прислать, этого нет. И я ему говорю, Руслан, вы должны внести expression of interest, чтобы получить, причем там не факт, что сегодня, там, в течение там ближайших нескольких дней, вы будете получать предложение от дамака. Вот есть такой юнит, есть такой юнит. И из этого уже выбирать. Вот такая схема. А, кроме того, есть, как вы видите, one bedroom large size это примерно от 120 квадратных метров, ну, по соответствующим ценам, там, начиная от 3,8 миллионов дирхам. А two-bedroom, если вы рассматриваете, то это уже будет 4,5 миллиона. И, причем все юниты, все юниты видовые, абсолютно все 3-bedroom, 6 миллионов дирхам. И они будут выходить все на лицевой фасад. Это одна из особенностей ключевых проектирования этих башен, что все юниты смотрят вперед. Ну, единственное, что вот там вот угловые какие-то квартиры, они могут как бы частично смотреть на эту башню, но при этом они, наоборот, имеют еще и вид на другую сторону. То есть в любом случае их вид не хуже. Но, к слову, это будут крупные юниты, то есть этот три-бэдрам апартмент будет выходить на торцы здания. Вот как все это выглядит. А, внизу огромное количество бассейнов Наверху Infinity Pool То есть дамаг во всем своем прекрасе Что касается интерьеров Все, Весь дизайн интерьеров разработан а, Дизайнерским бюро Кавалли Лакшери юниц С отделкой от Кавалли А супер лакшери верхние 10 этажей Будут с отделкой и мебелью от Кавалли и в одном из следующих видео я покажу вам, как это выглядит. Я покажу вам шоурум Кавали предыдущего, одно из предыдущих проектов э, Дамака. Вот он, Кавали Тауэр. Он уже распродан, но по нему есть э, подготовленный шоурум. Я его отсниму. Это очень будет похоже по стилю и по качеству дизайна. То есть вы сложите полное представление о том, что примерно вас ждет в э, Дамак Бэй. Кроме того, у Дамака стартовала недавно башня Ковали Кутюр, это уже супер-лакшери сегмент, цены здесь начинаются только от 16 миллионов дирхам. Находи находится этот проект на берегу канала в районе Сафа-парк, на первой линии у судоходного канала. Я постараюсь снять отдельный обзор про этот проект Я понимаю, что совершенно другой бюджет Но на самом деле Супер лакшери здесь, в Дамаг Бэй Это вот те самые верхние этажи Крупной площади, начиная от 3 bedroom Те, которые идут с мебелью От кавали, они тоже стоят От 15 миллионов дирхам Если интересен такой юнит То, конечно, пишите мне отдельно Я скину вам всю информацию, детали, рендеры И сможем выбрать с вами что-то из этого Те же из вас кто именно как инвестор заходит, ну, то есть вот эти вот супер-лакшери э, это больше для себя. Те из вас, кто заходит как инвестор, наверное, больше заинтересуются в э, покупке, скорее, большей площади, чем нежели супер-лакшери. Хотя, к слову, в, в Ковали от «Кутюр» есть два выкупленных этажа чисто под инвестиции, там люди, кто заплатил первоначальный взнос, и будут их перепродавать. Но, в общем, здесь, в дамаг, Б сейчас как раз, в третьей башне, есть возможность зайти на этаж. Через 10 дней мы ждем релиз, а пока собираются а, заявки, но на балк-дил, так называемый. То есть на сделку по покупке этажа. На одном этаже от 7 до 8 квартир. А, пишите мне, кому интересно, чтобы я скинул вам расчет подробный, какую сумму нужно вложить, когда вы сможете это перепродать, и сколько вы на этом сможете заработать. То есть, начиная с 10 этажа, все этажи в резерве под крупные сделки. Заходя на балк-дил, вы получаете сразу несколько преимуществ. Во-первых, вы получаете возможность раньше перепродавать, не после выплаты а, 35-40%, а после выплаты уже 20%, то есть после первоначального взноса вы уже получаете возможность а, перепродажи. Во-вторых, не во всех случаях, но в ряде случаев вы экономите на налоги. То есть если вы делаете быструю переуступку, то вы не платите налог за покупку 4% DLD. А, это очень существенно, друзья. И, в-третьих, вы, конечно же, можете получить скидку на крупную сделку. Но, сразу оговорюсь, далеко не во всех случаях. То есть, э, чаще всего, на самом деле, застройщики в Дубае не дают вообще скидки на покупку этажа. Например, э, ни Select Group, который строит Пенинсула, ни Shoba скидки на покупку этажа не дают. Дамаг готов вести переговоры о представлении скидки, но только в индивидуальном порядке. Э, вот, к слову сказать по прошлой башне, по дамаг Чик, по одному из прошлых проектов, которая была распродана также очень быстро и вот позднее инвестор выставил три этажа на продажу и он это сделал буквально через там, две недели после запуска этой башни потому что э, дамаг распродал все что у них есть в первые два дня и через пару-тройку недель была рассылка от инвестора, чуть выше цена причем не намного выше чем от застройщика но за счет того, что изначально инвестор получил скидку э, он сделал на э, наценку на квартиру от дамага всего лишь там, 10% его э, ну, как бы общее удорожание за счет скидки составило от базового прайса около 20 процентов а на вложенный капитал то что он вложил 20 процентов посчитайте сами какая-то получилась маржа то есть он получил сто процентов от вложенных средств естественно есть и издержки на реализацию та же самая комиссия риэлторам но в общем массе вы можете получить доходность Почти трехзначную Кому интересный bulk deal, В этом или в других проектах Пишите мне, я скину вам расчеты И скажу, какую сумму минимум вы должны иметь Чтобы инвестировать это в те или иные проекты ну и напомню, что мы ждем новый запуск Дамаг Чик 2 в районе Бизнес Бэй прямо на первой Линии у канала И конечно же я буду еще не раз Об этом вам напоминать, потому что заранее Собираем Expression of Interest Нечего э, Суетиться уже в процессе продажи И зачастую это бывает уже поздно Заходить нужно в такие проекты заранее Пишите мне, мы все это организуем С вами был Даниил из города Мечты Города Дубай, всем до новых обзоров Жду ваших обращений